Ну Привет! Мы несколько последних роликов и довольно много времени посвятили проблемам загрузки изображения Википедии. Это правда довольно болезненная и сложная тема, потому что именно эти Википедии отличается от многих других ресурсов. И нам надо было это обговорить, обозначить вот эту разницу. Но если вам интересно, какие другие темы, давайте поговорим о другие темах. Задайте вопрос. Ответы на которые вы хотите получить от администраторов Википедии, постараемся ответить. Блокировки участники, удаление статей, много всяких интересных тем.